Привет, девчата и ребята! Мы по-прежнему находимся на Кипре, в деревне Амадос. Посмотрели монастырь Святого Креста. Двигаемся дальше гулять по узким улицам деревни. Посмотрим, что тут сейчас работает, чем живут и что продают люди. Узкие улочки, каменные домики с черепичными крышами, традиционные таверны, несколько ресторанов и современных баров, расположенных в традиционных зданиях, а также Обилие маленьких магазинчиков и торговых лавок. Производят неизгладимое впечатление. Жители Амадоса, помимо выращивания виноградной лозы, производства вина, также занимаются производством судзукоса. Палочка из виноградного сусла с миндалем. Палузе. Желе из виноградного сусла. Кеофтер. Сушеное желе из виноградного сусла. Из местных фруктов делают конфеты. Кроме того, в местных лавках можно приобрести мед, орехи, масло, различные сувениры и изделия ручной работы. Также Амадос характерен известными по всему Кипру булочками Аркатена Кулурка, хрустящие булочки на дрожжах, по твердости напоминающие сухари. Булочки были впервые сделаны в Амадосе примерно в 1880 году. На вкус булочки-сухарики несколько своеобразные. В некоторых лавках дают бесплатно продегустировать небольшие кусочки. Так что, если вы никогда их не пробовали, то, наверное, имеет смысл сначала продегустировать, а уже затем решить, стоит ли их покупать. Также Амадос известен кружевами. Местные жители занимаются вышивкой, делают парчу, скатерти, прошитые одеяла, а также вышивку кружева шантильи. Кружево и изделия с вышивкой можно приобрести на улицах Мадоса. Да. Вот эта деревня была явно построена еще тогда, когда про машины никто даже и не подозревал. Ну я. И там еще и кошечка. У нас ты этот от очень далеко. И он рядом. Вон маленький котенок. Вон он. Последний вечер перед возвращением домой, мы решили прогуляться в порту Лимасола. Посмотрим на яхты, полюбуемся отблеском звезд от волн, прогуляемся по пирсу и по набережной. Утром мы уже будем сидеть в самолете, немного грустно возвращаться домой. Днем мы уже попрощались с теплым морем, сказая, что будем очень скучать. И точно скоро увидимся снова. На этом заканчиваются наши приключения на острове Кипр. Эй! Всем привет! Мы сейчас на ВИЗГ. А в Кирсу идем. Видите, какая Аэропорт в городе Пафос. Нас приглашает на посадку. Аэропорт довольно маленький, очень экологичный, расположен на берегу моря. Выходим на улицу. Посмотрите, растут цветы. Очень красивые. Идешь на посадку в самолет, и тебя сопровождает такая красота. А то в Москву не поедешь. О, а тут еще придется подождать. Привет. Первый раз мы самостоятельно идем к самолету. И поднимаемся сами по лесенке. Мы заняли свои места. Впереди три часа полета. Будем смотреть в окошко. Погода сегодня отличная. Удачи вам, друзья, и мягкой посадки. До скорого, Юху!